На московском картодроме Mixkarting состоялась церемония награждения победителей и призеров серии Russian Endurance Challenge. Всего в минувшем сезоне на старт вышло 100 пилотов и 47 экипажей. В этом году мы провели 4 этапа единой серии, российской серии гонки, гонок на выносливость, и поэтому мы сегодня подводим ее итоги. Любопытная деталь. Награды для победителей были изготовлены из углепластика. Того же самого, что применяется в производстве гоночных болидов. В начальном классе GT Lite первые два места сумели отвоевать пилоты Mazda Karting Academy, а бронза досталась команде RK Sport. Лучшей в классе GT стала команда APR Team. На втором месте оказался экипаж команды Motor Sharks с номером 83, а на третьем Time for BMW экипаж под номером 98. В классе GT Pro золото досталось Ядро Motorsport, о которой мы еще вспомним. Второе и третье места поделили Capital Racing Team и IY Engineering Мосполитех, машины для которой создаются в том числе силами будущих специалистов. Первый экипаж это был, соответственно, Маруся GT, который собирается в лабораториях Московского политеха. Он собирается студентов под руководством Игоря Васильевича. Это была такая очень масштабная работа. И наши ребята, так инженеры, так сказать, вообще погрузились полностью в весь процесс. Мы выехали на все четыре этапа. Это было очень круто. Вадим Верещагин, Татьяна Добрынина, Иван Пугачев и Дмитрий Соловьев из экипажа номер 44 сумели стать лучшими в классе CN. Впрочем, если твоя команда называется Гонки и точка, другого выхода на подиум не остается. В категории CN Pro победу одержал звездный коллектив, состоящий из Романа Русинова, Сергея Афанасьева и Даниила Квята. Спортсмены выступали под флагом G-Drive Racing. Два других призовых места достались СМП Рейсинг, в рядах которой тоже хватало именитых пилотов — Сергей Сироткин, Виталий Петров и Михаил Алёшин. Ну а в абсолютном зачете лучшими стали те самые золотые призеры класса GT Pro — Сергей Столяров, Ренат Салихов и Виктор Шайтар из команды «Ядрометр Спорт», выступавшие под номером 48. Мне вообще удалось там проехать в трех разных классах, причем там на машинах, там портатив, GT3, GT4 и еще и разных марок, поэтому я максимально, можно сказать, накатался. Следующий сезон будет еще интереснее, потому что будет включать 5 гонок вместо четырех. Первая состоится в мае на Moscow Raceway, а заключительная в Сочи в конце октября. Так что все интересное еще впереди.